Стихотворение, всегда восхваляйте Бога. Не нам ли восхвалять всего любовью за то, что нам дает Очаг тепла и к ближнему любовь всегда нам так возможно вся воля Божья к нам с небес сошла, нам восхвалять заботу. Бога в целом. Благодарим всегда мы каждый день Его. День прожитый не зря. Добро кому-то сделал. В душе от добрых дел становится светло. А помощи всегда мы Бога вопрошаем. Господь нам не откажет и всегда дает. Господь наши грехи простит и душу очищает. На путь, наверное, к истине ведет. Ты только помолись. В угоду искупления, С добром и миром, Господу приди! Раскайся перед Богом, Без сожаления. Нас выслушает Бог. Всегда ты и простит. Не уповай На чуждых дел желания, Обидеть а словом всякого, не пожелай врагу, Господь сам пробудит твое самосознание. И каждый раз Бог в жизни отведет беду с желанием в душе. Хвалите Бога ради, Всевышний восхваляем мы всегда Тебя. С Твоей мы помощи, по жизни с верой владим, Тебе, Господь, поистину благодаря. Только хорошие. С молитвой в сердце будет. Любовь, надежду, веру наш Господь хранит. Всегда Господь поможет, и Бог всегда рассудит. Душа с молитвой ради Бога не болит. Щедрость добра, жить в мире и согласие. Все, что хорошее, на деле превозмог. На землю нам Господь посылает испытания. Спаси и сохрани по всех нас, Богу.